Здравствуйте уважаемые друзья, я Дуов Антон Владимирович и данная запись сделана мной по завершении курса программирования PHP Stars нуля в школе Wonderland. Эта школа дала мне учиться в то время, которое удобно и не мешало при этом работать. Опытный программист Дюличева Юлия передала мне не только свой личный опыт, но и информацию, которой в полной мере в интернете попросту нет. Например, применение классов наследования и объектно-ориентированное программирование. Сейчас цифровые технологии внедряются во все сферы жизни общества. И, как я уже увидел, такие алгоритмы выполняют работу гораздо быстрее и лучше человека. Что же касается PHP, это на язык программирования, используемый для разработки веб-приложений. Он является очень востребованным и высокооплачиваемым на рынке труда. К тому же знание PHP помогает дальнейшему изучению более сложного языка C++, на котором написано программ больше, чем на любом другом. Итак, основные веб-технологии PHP, с которыми я научился работать в этом курсе. Такие как HTML-формы, условный оператор и циклы, массивы и строки, математические расчеты, функции, базы данных и запросы SQL, файлы и директории сессии, графика, классы и объекты, стили CSS, основы JavaScript, асинхронные запросы ADJACS формат данных JSON и основы объектно-ориентированного программирования. На базе полученных навыков я сделал сайт с нуля без использования сторонних шаблонов и библиотек. Начинка в этом проекте является весьма интересной. Идея заключается в следующем. Приложение получает в реальном времени котировки с валютного рынка и выводит на экран схожие ситуации сложившиеся на рынке в прошлом. Это позволяет выполнить анализ ситуации и делать вероятностный прогноз дальнейшего движения валютной пары, что является очень ценным для трейдеров, торгующих на рынке. А также данный принцип может использоваться для статистического изучения рынка и других баз данных. Итак, мною решены следующие задачи. первое, С помощью технологии PHP и JavaScript создан графический интерфейс для использования на смартфоне. Далее была решена интересная задача. Как перевести графику в конкретные цифры и наоборот. Данный алгоритм был решен полностью возможностями PHP. После был разработан алгоритм поиска по базе данных принципиально схожих ситуаций, сложившихся на рынке ранее при помощи PHP. После решения данных задач у меня появилось понимание множества различных вариантов решений. И появились идеи, которые могут быть применены для дальнейшего развития данного проекта. Я стал видеть более перспективные сферы труда для себя и не только на валютном рынке, но и в других отраслях. На этом все. Спасибо за внимание.